Так, и мы продолжаем делать э, нашу реакцию на хит, и что бы я хотел сделать, ну, в идеале бы добавить э, еще монтажи, но э, это мы сделаем позже, пока что мы допишем э, нашу систему. Так, у нас есть хит-монтаж. Хит-монтаж. Давайте сделаем пока что... Так. Два. Давайте выставим левый хук. Правый хук. А реакцию... Я даже не знаю, у меня здесь есть Enemy Dead. Давайте поставим ее. Ну просто чтобы видеть, что что-то происходит. Compile Save. Так, следующее нам нужно перейти к нашему хит реакции. И здесь мы достаем хит монтаж get. Нам нужно делать find и find мы подключаем а, к нашему хиту. А, так, теперь нам нужен anim instance, а, так anim instance, и нам нужен а, get current active монтаж то есть активный монтаж на данный момент, и мы подключаем к find А так мы выставим овнера get over этого компонента так а в target нам нужно подать вообще в идеале я бы вот это вот сделал бы функцией collapse to функция давайте назовем get компонент get в компонент и сделаем ее пюр функцией так сюда мы подадим эктор. ну и return value там все понятно каждый раз вызывать вот это не очень удобно и давайте возьмем get компонент отсюда так, get weapon компонент вектор мы подаем эктора с которым происходит хит и мы подаем в гетхи так также давайте trace on функция в идеале бы нам с ней же нужно работать enemy hit enemy to hit давайте делаем clear то есть если хита нету мы обнуляем наш массив так и теперь немного подредактируем наш NotifyState. Давайте это все мы удаляем и вызываем функцию Trace. trace, TraceOn, которую мы делали. Подключаем нашу переменную Trace, ставим True. Давайте скопируем ее. Перейдем в end, здесь мы также убираем, и подключаем нашу переменную trace traceFalse, и это вот сюда. Так, current value true вставим. Так, теперь нам нужно вернуться в нашу функцию TraceOn и просто мы возьмем с графа вот эти таймеры мы их скопируем и уберем отсюда TraceOn мы вставляем их и если Trace включен, соответственно мы включаем Включаем наш таймер. Если выключен, удаляем наш таймер. Compile save. Давайте проверим это. Trace прошел, прошел, прошел. Как мы видим, все работает отлично. Так, давайте добавим переменную из то есть парирование или блок кому как угодно сделаем так знак вопросика поставим так нам нужна функция get hit так атак паунт Давайте сначала сделаем бранч. Так, бранч. Так, парирование. То есть, если мы не парируем, то, соответственно, мы проигрываем. Если парируем, то не проигрываем. Монтаж. Так. Так, так, так. Что нам еще нужно сделать? Нам нужно активировать, так сказать, получение урона и проигрывание монтажей в наших NPC. Давайте перейдем в Blueprint NPC и вставим ему Weapon компонент Во-первых, на Event Begin Play мы также ему должны сделать инициализацию для того, чтобы компонент этого искусственного интеллекта понимал, что он принадлежит ему. Character self. Так self. Ага, self мы не можем get get owner. Ага, у нас тут, я понял, Character, черрактор этой функции. Давайте мы его сделаем просто черрактор. Для того, чтобы мы могли поставить туда любого персонажа. Но тогда нам придется здесь сделать касс, наверное. Черрактор. Um, так, а где мы его используем? Action input. Мы его используем, по-моему, в root motion, да? Черт ППС камера. Да. Давайте мы пока это уберем, поскольку это все равно выглядит не очень. А, пока что. Просто будем игнорировать root motion. И также а, Strong. Нет, Strong. Uh, enable root motion. мы это уберем. Так, и здесь мы запишем character character character type. Get. Я не знаю просто, можно будет. Ну да, можно будет мешки достать. В принципе, все отлично так это мы закроем так close type так все закрыт вернемся к нашему enemy refresh notes character self теперь мы можем указать себя movement component также мы указываем здесь и mesh указываем также нам нужно заглянуть в его анимационный blueprint манекен аниме -Anim и посмотреть что у нас здесь дефолт слот и у монтажей которые мы временно отдали в жертву. Так, это кил, а это тенемити от монтаж. Дефолт слот стоит. Все, в принципе, нормально. Uh, в принципе, мы можем попробовать uh, проверить это. Uh, так. Uh, секунду. У нас ошибка. Тут uh, мовшен на no root motion branch давайте сделаем следующее анимационный блок мы удаляем enemy bp по раздалайт так ждем пока он удалится и сейчас мы снова дублируем Анимационный блок Так. Дубликат. Enemy. Anim.GP. И здесь Character Reference. Заменяем Cast. Cast to Base Enemy. так и переменную base enemy change variable так меняем все референсы так черный uh, value мы убираем у нас у uh, искусственного интеллекта этого нет в принципе все и теперь нужно назначить его нашему искусственному интеллекту edit mesh анимационный blueprint NMNBP. compile ok initialization я вообще уберу уберу character поскольку мы character можем определить owner Таким образом нам не понадобится здесь это передавать, поскольку мы и так определяем персонажа Овнером. Так, веб компонент. И также наш персонаж. Так ошибка. Ошибка инициализации. Compile save. Проверим. Так, все отлично. Он бьет. Я импортировал еще несколько анимаций. Это получение хита. Так, ретаргет наш персонаж. Так, давайте посмотрим, что подойдет, что не подойдет. Вот эти две подойдут. Create они монтаж. Монтажу мы указываем слот Action Weapon, и этому слот Action Weapon. Так, давайте посмотрим. Ага, мы не выставили его в weapon компоненте. Так, давайте сразу. Выставим так hit, uh, hit left, hit, hit right. Uh, я не помню, да, все верно. Сначала левая, потом правая. Так, hit. hit left. Нужен здесь. Uh, hit right нам нужен здесь. Так и давайте посмотрим на это. И, как мы видим, он получает э, реакцию на урон. Э, так, единственное, что я хочу убрать э, дебаг нашего трейса. Э, так, я хотел бы сказать, что изменено. Э, изменено то, что я убрал здесь э, добавление массив enemy to hit э, я подумал и решил что это нам не нужно так как у нас не особо будет много врагов э, нападать одновременно поэтому enemy to hit нам не нужен и мы можем его удалить и везде где он был у нас сейчас будет ошибочка ошибочка он был здесь и здесь нам он тоже не нужен просто удаляем переменную и чистим все что с ней связано так это мы сейчас немножко структурируем так напрямую так с реакцией на урон мы закончили останется только дописать чтобы отнималось кп когда мы будем прописывать систему получения урона в числах и Думаю, на этом мы закончим. Спасибо за просмотр. Спасибо за активность на канале. И до новых встреч.